Да. сегодня, друзья, у нас 9 октября 2021 год. Находимся около дежурной части Гулькеевского ОВД. Вот Виктор Мартынов пришел с какими-то требованиями. Сейчас узнаем, что он хочет. Друзья, так как сотрудники полиции непосредственно ответственные уклоняются от выполнения своих прямых служебных обязанностей, то приходится лично приходить вот в это заведение, именуемое здание Гулькеевского ОВД. Вот сегодня у нас ответственный Богданов, как у него инициалы? Владимир Дмитриевич. Владимир Дмитриевич. Не, неоднократно на протяжении Дмитрий нескольких Дмитрий дней. Владимир. Дмитрий Владимирович. Ну, Владимир. это не важно. Я скажу честно, Богданов. Это не важно, какое у тебя имя, отчество. Человек характеризует его поступки, действия. Вы без денег, Богданов. Бездельник. Вот я сегодня пришел, к нему лично. Тогда, если он сам не приезжает, к нему лично. Показать документы про в том числе, да, о в совершенном преступлении, которое э, было совершено в 2001-2002 год. То есть я за них, за сотрудников полиции, собрал всю доказательную базу. Я вам покажу, что они вообще на протяжении пяти э, лет, как мне стало об этом известно, в 2017 году, да, они вообще не способны, они не способны вообще даже опросить э, лиц, которые к этому причастны, заинтересованы лиц. Вообще никаких действий не, не предпринимают. Вот сегодня пришел к Богданову. Богданова на месте нет. Ну, ничего, Богданов, я тебя все равно найду и Вышел дежурный. Да, вышел дежурный, мы знакомы, вопросов к нему нету. Пожалуйста, представьтесь для людей, чтобы они тоже вас знали. Оперативный нет. дежурный капитан полиции Сабина Иван Ивановича. Статья 5, да, закона о полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы, наверное, в курсе, потому что я ежедневно по несколько раз подаю сообщение о преступлении в порядке статей 144-145 по факту хищения, порчи, переносу частного имущества. Имею право собственности на, данный, на данное имущество, которое у меня было похищено, как следует из документов, в 2001-2002 году. Вы в курсе этих событий, нет? Ну, сообщение просто, конечно. Поступает. Ну, то есть, это, в курсе этих событий. Да. Непосредственно к вам у меня вопросов нет, потому что ни одно процессуальное решение за вашей подписью у меня нет. Поэтому лично к вам у меня претензий не будет. Вот смотрите, что... Сейчас, друзья, вот мне стало известно об этом, только благодаря об этом преступлении. В 2017 году, когда МП «Водоканал» выдвинуло мне требования, что я им должен 3000 рублей за устранение Недостатка. порыв, порыва да, в магистрали. И я узнал буквально спустя некоторое время, что эта линия уже не моя. То есть мои правоосновавшие документы на сегодняшний день, которые я имею, они... Они вроде документы, они есть, но они не соответствуют тем коммуникациям, которые на сегодняшний день выполнены. Вот я вам сразу, чтобы не быть голословным всегда, я не сотрудник полиции, не какая-то понимаете как? Не нацепляю на себя всякие погоны, не беру на себя обязанности, не даю присягу, не беру на себя каких-то дополнительных функций, которые я не в состоянии выполнить. Вот смотрите, мои друзья, а их много в ГУТЛЕЙСКОМ районе, я помогаю, мне помогают, это нормально, да? Вот смотрите, что они мне предоставили. Вот это акт разграничения. Ответственность водосетей. Есть подписи, есть печати. Правда, это ксерокопия, но все равно есть фамилия. Вот смотрите, вот это магазин Кругозор. Вот это моя, я специально как раз ответил, чтобы вы понимали. Вот это моя линия водопровода, которая идет к частному дому. Это Все документы имеются, сметы, весь пакет документов. Вот тут же расположена, указана вторая линия водопровода. Вот видите, вот сейчас она вот отмечена. Которая была выполнена, и данная линия моя, она была просто-напросто перекрыта. То есть она была... Люк завален, чугунный колодец вообще в неизвестном направлении растворился. И вот сейчас вот эта линия. Которая... И еще мне за поломку предлагали оплатить 3000 рублей. Вот. Вот вам. И потом вы мне бесплатно все подключили. И будем так и дальше работать. Все без... У меня все бесплатно. Вот смотрите, что. Кто заказывал эти документы? Смотрите, что. Вот, я сам это же говорю, все выясню. Кстати, оказывается, в МП «Водоканал» документов нет. Они всегда странным образом, когда нужно, подтверждающие документы, у них в базе нет. Ну, как я смог эти документы достать? Вот сам, вот скажите, как я смог эти документы достать? Я не печатаю ничего, фальсификациями никогда не занимаюсь. Исключительно мои доводы на документы. Вот, смотрите. Тут указано номер, от какого часового технические условия, кто виноват, кто заказчик. Сквадцов, БФП, улица Красная. Кто выполнял работы, организация, все есть, сроки строительства есть. Особое внимание обращаю да? Вот на эти условия, вот, э, один, пункт 1.5. Особое условие, перекладка водопровода к жилым домам 6, 8, 10, 12 диаметром на расстоянии. То есть, вот, все уже на налицо, устанавливать ничего не надо. Заказчик складцов выполняла организация МП, МП водоканал. Все. Ваше мнение будет какое-нибудь по этому Нет, вопросу? Не дадите, да, мне ничего. Я, я скажу честно, знаете как, не то, что вот, не конкретно. Молодец, что, что сотрудник вышел, все, представился, уважение, да. Но у нас всегда, как дело, доходит до логического конца, да, у нас все по. И мы сказать, понимаете, вот нечего. Еще раз скажу, не, не конкретно. Нету ни одного письменного ответа за подписью Дона. Вообще претензий нет. Ну Сато, вот где этот Богданов, на где это существо? Я тебя оскорбил, подай на меня в суд. Я за тобой бегаю уже, я не знаю. Три или четыре недели подряд. А скажите, на каком происшествии? Вы меня не будете в заблуждении? Никогда нет. Краду. нет? Краду. Я сегодня просто весь день также названию. Прошу, я с рядовым составом вообще не хочу выяснять отношения. Всегда у нас есть ответственные, более, так сказать, уполномоченные лица, которые, которые, да, способны разрешить. Не хочу с личным составом, ни претензий, ничего. Ну вот Богданов. Ну, видимо, важно обращаться. Ладно, Бог с ним. Отойдем. И вот смотрите, что пишут. Вот смотрите, что пишут. Вот, чтобы было вот, МП водоканал, что они с меня требуют деньги. Ну, можете на паузу поставить. Все это узнать Деньги требуют, требуют. И не могут определить и хиничение, перенос. То есть официальный документ. подтверждать что я обращаюсь. Вот, в установке законода. Вот смотрите, что делает отдел Гулькеевского МВД. Также 2017 год. Известность Типаненко, благодаря действиям, бездействию которого погиб человек, взорвал себя гранатой. Мошенники, сейчас, мошенники, да, которые кинули людей. Я не знаю, там несколько человек, я не могу точно все сказать, да, ни в чем себя не отказывают. Живут хорошей жизнью припевающей. Саракаумов, синяк, который был руководителем Гулькиевской воды, сейчас подал на Земцова иск в суд. О честь и достоинстве. А вот то, что люди у нас гибнут, он как руководитель, ничего не предпринимает. Ну, машину себе хорошую купил за 3 миллиона. Номера приболотненные, 3 семерки, да. Ну, вот это нормально, это для семьи это нужно. Говорят, сейчас разыгрываются номера по компьютеру. Саракаума, у нас, кстати, с тобой еще личный счет, ты тому не угрожал. Давай, подходи, ты сейчас не в форме, мы с тобой решим отношения. Вот смотрите, что сделает Степаненко, лейтенант Степаненко, да? Вот, просто по тексту вы можете ознакомиться. Я пишу о хищении. Вообще, заинтересованные лица вообще не опрошены, даже с 2017 -го года по сегодняшний день. Вот сидельников, степаненко, что тут еще за ч... чувачок? ВБ Бойченко, Я не могу назвать их сотрудниками полиции, они не соответствуют тем критериям. Понимаете как? Вот отказные материалы скрывают С... преступление. Всегда действуют на стороне преступлений. 17-й год. Вот теперь смотрите, вот сейчас у нас 21-й год, да? Вот, 20... вот уже 5-й год обращаюсь. Смотрите, уведомление вынесено от 15-го, он от 9 об отказе. Да. А сам материал только от 18 -го. Вот как вот как это может вот такое быть, я не знаю. Назад в будущее. Назад в будущее, да. Смотрим, кто выносил. Вот БА вчерау. Даже это не может... ознакомляются, да, получается, с документацией, выносят вообще пишут, вот смотрите, вот все копии верна, все нормально. А это тоже причастен к тому, что человек подорвался гранатой. Степаненко, Овчаров эти те же люди, которые продолжают на сегодняшний день э, свою, свою службу, жизнь, да. Ребята, если вы думаете, что кто-то из них вам поможет, ну как, я скажу честно, вообще, ментам в Улькевском районе, я честно скажу, нету, вообще не верьте им слово. Я вам сейчас поясню и докажу, что это так. Вот смотрите, что делает Малышева. Вот опрошенный Мартынов. Предоставляю все копии документов имеющихся. Уже ничего не дать. Смотрите, кого не просят. Скворцов Антон Владимирович. Это сын его, который подтверждает, что он ничего не знает вообще. Это не мы, это не мы. А почему вы техничку там какую-то или вообще прохожего не опрашиваете? Они тоже стоят возле магазина кругозор. Собственник должны опросить собственника заинтересованных лиц. Дальше по тексту, смотрите что. Ни одно заинтересованное лицо не прошло. Вот отказные материалы они выносят, выносят, выносят. Майор Глазунов, который подкидывал наркотики, кстати, я, я в ГВД Края обращался э, устно на телефон ГУВД, когда он еще здесь был, службу нес. Мое заявление было проигнорировано. Сейчас он соскочил в другое. Э, Перевел. Перевелся, да. Но не всегда, когда их берешь за одно место, они все переводятся. Вот И смотрите, вот отказные материалы все. Отказные материалы, да? Это о чем говорит? Что вообще ничем не занимается. Вся работа за них сделана. Документы все. А, кстати, вот смотрите, что я сейчас хочу сказать. Вот видите здесь? Таким образом, учитывая, сложная, указывает, что каких-либо преступлений нет. Нету. Вот Стипаненко, я хочу обратить внимание, это ж как, за язык надо ж подтягивать этих. Я не могу назвать сотрудники полиции. Вот смотрите, что они всегда пишут, но в моем случае этого нету, да? Вот, я подчеркнул. В соответствии со статьей 7 УПК, законность по производству по уголовному делу должны быть законными, обоснованы, мотивированы. В соответствии со статьей 17 УПК, свобода оценки доказательств дознавателя оценивает по своему внутреннему упреждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств. Руководствуясь при этом законом и совестью. Не законом, ни кору... руководством, ни совестью. У них нет ничего. Теперь перейдем к непосредственному. Что я хочу сейчас? Если совершать преступление, похищать, портить хорошо, имущество, хорошо. это нормально на территории Гулькейского района. Я подал, закуспировал, вот, кусп 12 -255, уведомление о производстве работ по демонтажу, переносу на 0,5 метра. Южнее бетонного забора, забора культеевского. Конструкция в виде стэнда. Иван Иванович, да? Иван Иванович, я вот хочу 12 я вот подал вам это уведомление, вот 12 числа, я вас уведомил, да? хочу вот эту вот конструкцию, вот эту конструкцию перенести на 0,5 метра. Я ее воровать не буду, портить ее не буду. Вот я хочу перенести для начала, для наглядности. Так как по аналогичным событиям э, похитить, э, демонтировать, перенести, вообще украсть. У нас в Гулькейском районе нормально. На протяжении 20 лет, друзья. На протяжении 20 лет. Вот сколько начальников сменился. Ну, тунеядцы без денег. Сейчас даже поясню, почему. Вот я хочу 12 числа. То есть я не из кварцов, я вас даже уведомляю лично, вот я пришел лично с уведом Вы хотите, чтобы мы этот стенд передвинули на Нет, метр. я буду это сам делать А, вы будете Да, Иван Иванович, я буду а, Послезавтра я туда, вот, вот, в общем, по, по всей территории буду двигать uh -huh. Буду двигать по всей территории Чтобы вы меня просто знали э, К этому относились с пониманием Вы же говорите, это состава административного mm -hmm. или уголовного правонарушения В этом нет Поэтому буду Подгоню в следующий раз кран Буду вот эти бетонные плиты двигать Крышу вам перенесу Ну, буду смещать все по аналогии. Преступления же в этом нет. Вот вы как вот здоровый. Ну, это человек. идет аналогия к тому заявлению, я, которое я тебе... он подал. Иван Иванович, вот скажите, разве это нормально? Это не смешно, вот просто вот, вот такие события? Ну, на вашу... Ну, вы понимаете. Ну, же... я понимаю, ну, да, Иван я Иван я Иванович. Не могу, все, нет, я, я снимаю, сотрудник. Все, да, да, все... И, друзья, я не только уведомляю. Я вот сюда пишу в отдел по сокрытию правонарушений и преступлений, именно в Гулькееском Полковника Полковник ополится без денег, у малюкова. Почему без денег? Потому что он бездействует. Друзья, подаю десятки обращений, десятки обращений которые по настоящее время, вот видели, документы, предоставляют с 2017 -го года, сейчас уже 21 -й, -й год уже. Вообще, вот результаты, да, состава преступления нет. Все не установлено. Моя ли эта собственность? Была ли она перенесена? Кем, когда, что. Вообще ни одного доказательства, друзья, даже нет. Вот сам собираюсь, спасибо еще, друзья. Ну что, ребята, может, давайте закончим на этом. Ролик я... у нас длинный, получается. Секундочку, получился. вот я еще в ГВД край написал Андрееву. То есть я его тоже уведомляю, что угу. буду переносить. А, кстати, у Пазаяна, Богданова, Шильк, Малюкова. Э, мне свои адреса предоставлять, я буду у вас дома хозяйничать. Переносить все буду у вас. Давайте адреса буду, чтоб, чтоб, чтоб, чтобы все было нормально. Все честно у нас. У нас же нет, у нас же равноправие, все равно перед законом, поэтому давайте адреса. И вот также Малюкова уведомляю, вот адреса. Пускай предоставляют всем свои адреса. Буду выезжать лично к ним. Перестановку в доме делать, во дворе лично сам. Обои все. будете переклеивать? И, да, обои тоже. Ну как не сильно. Ну на выбрать. свое усмотрение. Да, да? да, на свое усмотрение. Я, я так и написал. Да. Поэтому не стесняемся, друзья, не стесняемся. И еще вот этот вот цирк, вот этот цирк в Гулькеевском ВД, я сейчас хочу поставить на поток. Но если это законно, а противоправных действий нету, ребята, начинаем все с 12 числа, начинаем производство данных видов работ. Вот этот цент буду перемещать. Ну что, ребята, сегодня, как я повторяюсь, у нас 9 октября 2021 год. Находимся мы около отдела МВД по Гулькеевскому району. Всем удачного дня, всем пока, подписываемся на канал.